Итак, начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас Олег Мельник, заместитель прокурора Харьковской области, Артем Степанов, первый заместитель прокурора Харьковской области. Ну, два слова, Виктория Дубовик по поводу отсутствия самого прокурора. Да, Я про секретарь прокурора Харьковской области Данилченко Юрия Брониславовича э, и приношу от его имени извинения, что сегодня его нет здесь. К сожалению, мы очень оперативно готовили эту пресс-конференцию. Поэтому сегодня два заместителя, и мы обещаем, что в следующий раз придет лично прокурор области, обязательно пообщается с общественностью, мы определим тему с вами. Соответственно, если есть какая-то заявка на какую-то информацию, на ее получение, я сейчас обращаюсь к активистам, журналисты и так прекрасно знают, как меня найти. Пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу, мы готовы предоставить не только в качестве, в виде пресс-конференции, в виде там каких-то мероприятий, но и в режиме онлайн в любое время как бы мы просто готовы общаться по любым темам, потому что брифинг, пресс-конференция это больше общая информация, да, это какой-то э, небольшой отчет за проделанную работу, э, а что касается каких-то конкретных дел, конкретных событий, конкретных конфликтных ситуаций, пожалуйста обращайтесь, обращайтесь в режиме онлайн, я могу дать свой мобильный телефон, у кого да. его еще нет, ноль пятьдесят пять пять девять шесть ноль ноль Спасибо огромное. Спасибо. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, активисты. Мы рады сегодняшней встрече, действительно по объективным причинам. Присутствуем мы сегодня, не прокурор области. Вместе с тем хочу сказать, что с учетом направления, которое курирую я согласно распределению служебных обязанностей, я занимаюсь надзором за соблюдением законодательства при проведении досудебного расследования оперативно разыскной деятельности органов внутренних дел, СБУ, налоговой милиции и пограничной службы. Начнем с общей характеристики креномиогенной ситуации, которая сейчас существует у нас в Харьковской области. Она есть и остается напряженной, вместе с тем контролируемой. Несколько озвучу цифр, они хоть, скажем, несколько сухие, но для общего ориентира и понимания это нужно сделать. В условиях сегодняшнего затянувшегося экономического кризиса в целом по Украине наблюдается рост преступности, естественно, наша область не исключение, и количество совершенных преступлений в этом году по сравнению с тем же периодом, который был в прошлом, увеличился на 12,5%. Условно говоря, это на 10 тысяч населения совершается Примерно 67,8 правонарушений данный рост, безусловно, напрямую связан с преступлениями, в первую очередь совершенные против имущества, это те же кражи, разбои и грабежи. Причем краж у нас с вами на 20 более чем на 20% увеличение роста совершения данных преступлений. И мы понимаем, что с учетом структуры организации и всех чинников субъективных и объективных, органы внутренних дел, в последствии которых относятся раскрытие, расследование и проведение доземного следствия по делам данной категории, физически не успевают, понятно, предотвращать весь этот вал. При этом нужно понимать, что определенные усилия правоохранителей области также уделяются и тем преступлениям, которые совершены ранее на раскрытие так званых преступлений прошлых лет. Вместе с тем, несмотря на все сложности, считаю необходимым отметить определенный позитив, успех и должное отдать правоохранителям нашей области и признать, что они умеют раскрывать преступления, потому что если взять, опять-таки, статистику, то уровень раскрываемости преступлений нашей области, хоть и незначительно, но все-таки больше, чем в целом по Украине, это 38,3%, по Украине это 36,5%. Вместе с тем, кроме цифр, мы можем с вами свежее в памяти вспомнить результаты совместной качественной работы правоохранителей, результатом которых явились раскрытия актуальных резонансных преступлений, которые были совершены в конце прошлого года. В течение этого года можем вспомнить и раскрытие Террористических актов, в том числе совершенных и взрыв возле Дворца спорта, это и взрыв Рок-Паби-Стена. Здесь могу остановиться на направлении по поводу расследования, раскрытия и организации работы касательно сепаратизма и терроризма. Цифры достаточно внушительные, есть о чем говорить, потому что на сегодняшний день у нас в суд направлено 52 криминальных производства в отношении 61 лица, что есть одним из больше показателей в стране, но это понятно с учетом специфики нашей прифронтовой зоны. И на сегодняшний день в производстве следователей Службы безопасности Украины в Харьковской области, где осуществляют процессуальное руководство прокуроры, прокуратуры Харьковской области, в настоящее время пребывает 98 криминальных производств по фактам проявления сепаратизма и терроризма. Если интересно, из них 34 ⁇ это сепаратизм и 64 ⁇ терроризм. Вообще, в общем, за прошлый и настоящий год у нас 49 лиц, подозреваемых в совершении преступления по сепаратизму и терроризму, выдано для обмена на наших ребят на военнопленных, збройных сил Украины, по выполнению мирного плана президента Украины. Вместе тем хочу отметить, что раскрывались не только те громкие террористические акты, о которых я назвал, в прессе и в СМИ, естественно, проходило их совершение, у нас раскрыты и взрывы в центральном отделении Приватбанка где была задержана группа в составе 6 человек, им предъявлены соответствующие подозрения, проведены соответствующие следственные мероприятия, обнаружено арсенал оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время проведение досудебного следствия по данному производству еще отрывает, но по окончанию будет это дело направлено в суд с обвинительным актом. Если помните, у нас был подрыв флотштока, на перекрестке проспекта Правды и улица Гована. Подрыв автомобиля «Опеля Фронтера» и иные террористические акты, которые скажем так, совместными координационными усилиями службы безопасности Украины, прокуратуры, управления внутренних дел области раскрыли и достаточное количество скажем так, было изъято и оружия, и боеприпасов, и всех остальных запрещенных в обороте предметов. И работа эта на сегодняшний день ведется. Возвращаясь к началу и говоря о том, что ситуация в Харьковской области криминогенно напряженная, в том числе и на данном направлении работа производится ежедневно, ежечасно, фактически круглосуточно. Нельзя не остановиться на фактах, и уделению внимания по совершению экономических преступлений. Опять говоря, в экономическом кризисе в стране, в тяжелом экономическом кризисе, некоторые государственные служащие позволяют продолжать себе хищение государственных средств, бюджетных средств, областного бюджета, районного, державного, в таких тяжелых условиях. Как пример, в Могу привести открытое в марте этого года Орган внутренних дел уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской областной государственной администрации. По факту присвоения более 1 миллиона гривен, если точно там, 1 триста тысяч, выделены для ремонта теплосети, и это в то время, когда, сами знаете, в каком состоянии находятся эти, скажем так, социально необходимые объекты. Установлено следствием, что директор этого департамента ГРИВА вместе с директором с одного из предприятий фактически подписывали акты выполненных работ по тем работам, которые фактически не выполнялись, и денежные средства уходили на предприятие и по сути присваивались. Лица подозреваемого в совершении указанных преступлений в настоящее время в розыске, а наказание по тем статьям, которые им инкриминируются, предусматривает на срок от 5 до 8 лет. Аналогичный факт злоупотребления служебным положением и скажем так, присвоением денежных средств сейчас находится и расследуется в, управлении, в следственном управлении органов дел, это у нас хищение по коммунальному предприятию Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Значит, могу дальше перечислять те примеры, скажем, с теми хищениями. И, безусловно, этому направлению тоже уделяется достаточное внимание, на мой взгляд, одно из приоритетных на сегодняшний день, потому что в условиях тяжелого экономического положения в стране позволять себе дальше проводить хищения, ну, по-моему, это недопустимо. Вместе с тем, те же террористические акты, сепаратизм и иная противоправная деятельность которая осуществляется, она должна подпитываться со стороны злоумышленников экономически для ее осуществления. И отдельный, отдельное скажем, направление работы – это выявление фактов ведения теневого бизнеса. В этом году прокуратура Харьковской области совместно с соответствующими оперативными подразделениями был выявлен конвертационный центр подконтрольным известному сепаратисту Жилина, с помощью которого – на протяжении 2012-2014 годов субъекты предпринимательской деятельности уплатились от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов гривен. Могу сказать, что в мае текущего года один из директоров фиктивных предприятий с обвинительным актом ушел в суд для рассмотрения по существу. В июне месяце закончено судебное расследование в отношении еще трех лиц, так называемых директоров этих эффективных предприятий, с помощью которых создавалась структура для работы конвертационного центра. Они также с обвинительным актом были направлены в суд. По всем этим эпизодам, во всех соответствующих пидозрах и выписке структуры совершенного преступления, как организатор Совершении этих финансовых махинаций выступает, и организатором выступает Жилин, которому вынесено соответствующее подозрение о совершении преступлений. И он находится в розыске. Об этом уже говорилось. Поэтому из актуальных производств у меня их, в принципе, в памяти подготовлено достаточно много. С учетом регламента, который говорилось 5-10 минут, я буду заканчивать с того, что хотел предварительно сказать. Прошу ваши вопросы, уточнения. Постараюсь на них ответить. Спасибо. куда-то Доброго дня, шануни. Я вас проинформую, проинформую про стан работы органов следствия прокуратуры Харьковской области. Сегодня в умовах реформ правоохранной системы следчие подразделы прокуратуры области продолжают здійснюють функції досудового розслідування. До їх компетенції відносяться непрості у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинені як високопосадовцями, так і суддями та працівниками правоохоронних органів. Упродовж першого півріччя поточного року слідчим управлінням області для розгляду до суду скеровано вже 40 кримінальних впроваджень відносно 42 правоохоронців. З їх Зокрема, це это 29 працівників міліції, три працівника податкової инспекции, два працівника пенітенціарної службы. Як, наприклад, в березні поточного року направлено до суду кримінальне провадження стосовно организованной злочинной группы, яку очолював колишній керівник підрозділу з боротьби обігом наркотичних речовин главного управління УМВС Сумської області. Данное криминальное проведение на данный час находятся в суде и розглядається по сути. Одним из приоритетных задач прокуратуры является борьба с коррупцией. На данный момент большинство нечистых на руку чиновников находится, так бы мовити, в работе у оперативных підрозділів правоохранительных органов, а саме стоято на них проводятся негласные следствия и оперативно-розшуковые действия. Первая часть... Посадовцы и порушники на цей час находятся под следствием, а стосовно 18 человек, обвиняющие акты протягом этого года уже направлені до суду. Как пример, можу могу вам привести в лютом месяце поточного года направлено до суду обвиняющий акт відносно первого заступника одного из районного милиции, который получил хабар в сумме 1500 долларов США. И в данный час эта справа находится на расследовании в суде также. Крім цього, хочу вам, вас повідомити, що не залишено, поза увагою, є органи місцевого самоврядування. Зокрема, в березні поточного року направлено до суду обвинувальний акт відносно голови Міроф'янської міської ради, який отримав хабар в сумі 40 тисяч гривень. Даний посадовець з метою проведення реалізації належної комунальної громади приміщення – потребнее, так сказать, в кавичках людині, продав это приміщення за вигодною ціною. Крім того, низку кримінальних проваджень слідчі прокуратури області розслідують за заяви як громадян, про вчинення катувань працівниками правоохоронних органів у першу чергу працівниками міліції. Ця категорія злочинів є в сложной. складною для доказування, але особи виніс в застосуванні недозволених методів ведення оперативно-рошукової діяльності та слідства встановлюється та обидва актів направляється до суду. <клід> Можу повідомити вас, що в поточному році також із з квітня місяця знаходиться на розгляді в суді кримінальне провадження відносно одного із працівників міліції міста Харкова, який... В ходе следствия было установлено, что на вследствие причинения, працівником міліції працанником ушкоджень телесных катувань и котований, гражданин выстроил из админбудили 4-го поверхности, и были причинены ему тяжкие телесные ухлаждения. Также на этот момент прокуратурой области завершено и до суду два обвинения акти про коррупцию в бюджетной системе, один из которых в земельних отношениях. Наприклад, у лютому поточного року скеровано до суду кримінального провадження стосовно підприємця за посередництво у махінаціях у сфері земельних ресурсів, який отримав він для здійснення цього майже 180 тисяч гривень. Протягом липня цього року також буде закінчення розслідування та направлено до суду Низько кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень, зокрема, вчинено організованими групами. Хочу проінформувати, наприклад, за кримінальне провадження, яке буде направлено до суду відносно, ви всі знаєте про це провадження, відносно Люботинського міського голови, який отримав, від підприємця неправомірну вигоду в суму 32 тисячі гривень, а також 500 доларів США за надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою, земельні ділянки більше, ніж 2, гектар, 2 гектари землі. А також наразі закінчується у нас розслідування, досудове розслідування у кримлянному провадженні стосовно працівника Харківського міського управління міліції та його пособника. Які вчинили 13 эпизодов погроз, вимагання и отримання от граждан грошових коштів под приводом притягивания до ответственности за выявление правопорушения. До некоторых схем они залучали жінку, яка которая давала платные интимные услуги, а ее клиентов потом шантажировали розголошенням информации про связи с ней. Слід также отметить, что иногда расценки хабарников за их послуги действительно вражают, а отримані кошти могут миттево сделать будь-якого миллионером. Так, на хабари суми майже 1,5 мільйона гривень Поговорил начальник одного из управлений Держземагентства области за вплив на рішення решения оформления проектной документации на землю понад 500 гектаров. Ця работа проводится и по і и результаты этой работы будем звісно, вас уведомляти. Спасибо за внимание. Пожалуйста, у вас вопросы. Поднимайте руку и да? Можно? Да. Марина, у, вас, канал. у меня два вопроса. Первый можно? Какие-нибудь подробности о делах милиционеров, которые сейчас направили в суд на богатство взяток? Первое – это бывший руководитель Харьковского управления милиции, взятка в тысяч гривен, старший следователь одного из райотделов милиции и, прошу прощения, под милиции одного из первого в 10 с 20000 Можно какие-то подробности по этим делам? Ну, перш за, за все, хочу сказать э, более подробно, при расследовании и задержании этих працовников милиции, мы ми обовязково их затримуємо порядка статей 208 Кремленного Кодекса, Потім звертаємося с клопотанием до суду для оборонения забубежного захода, тримання под вартою. Как правило, суд завжди задовольняет Наши колпотания. Что касается цих працівників, что вы сказали, те исправы, которые расследуются, они уже им поведомлено про підозру и ближним часто будут направлены до суду. А что касается того, что направлено разглядать в суде, обязательно там будет ухвален обвинительный вирок відповідно соответствии чином законодательства. И Второй вопрос. Можно? Мы все знаем, у нас недавно была неприятная ситуация с криминозовым призовом, когда хватали работники милиции на улицах людей призывного возраста, отвозили их обл. военкомат. Скажите, пожалуйста, поступали ли в прокуратуру жалобы на действия работников милиции и, если да, какие сейчас так понимаю, прокуратура действия? На этот час, мне сказано, такие скарги не надходили. А когда будет надходить, обязательно будет рассматривать обстановку порядку. У меня тоже, если позволить, два вопроса, меняю точнение и вопрос. Первый момент – похищение меня интересует. Скажите, пожалуйста, эпизод по Парамиды, когда он был, когда производились хищения. Второй момент – это директор КП «Паркорбовикова», какая есть мера пресечения принята или нет в отношении него. И третий момент. Сколько именно, в принципе, в вашем консессуальном надзоре сейчас находится э -э, уголовных производств по э -э, коммунальным предприятиям города ГУГАТАХАНИКО? Потому что знаю, что часто из них ушла в Киев, и на каком они да, Спасибо. Спасибо за вопросы. Во-первых, по поводу периода, когда совершалось хищение, речь идет о прошлом по позапрошлом году, это касательно денег даже администрации. Значит, что касается расследования криминальных производств, которые, в принципе, на силу и области, по хищениям, э, с помощью схем и участия предприятий коммунальных предприятий ряд, как вы сказали, ушли и расследуются. То есть, по ним проводится центральным аппаратом в столице. Если я не ошибаюсь, то три производства у нас находятся в, на территории Харьковской области у наших органов судебного исследования. Какие Чтобы не вводил в ОМАН, мы подготовим название предприятия уточним, потому что достаточно много. По Поздееву у нас оглашено подозрение в совершении соответствующего преступления. И, естественно, решен вопрос о мере пресечения. О мере пресечения тоже надо будет э, уточнить и у... добавить, что тоже И второй вопрос, если позволите. В свое время, где-то месяца полтора-два, на пресс-конференции в области Нильченко говорил о том, что когда -то начала разбор фактов и расследования э, так называемой деятельности ЖСК, ЖСК, строительных кооперативов, которые э, на протяжении нескольких лет получали землю, в том числе лесопарных, с помощью сессии Совета. И было подозрение в прокуратуре, что эти схемы тоже были незаконны для незаконного получения земли команды. Скажите, пожалуйста, если ли подобное сейчас уголовное производство? На каком они этапе, сколько их занимается ли этим вопросом Позиция осталась неизменная, по нашему мнению, выделение всех. Тех земельных участков, в которых говорил прокурор области, они являются соответствующей преступной схемой, состоящей из определенных э, этапов. Подтверждением того, что позиция наша осталась неизменной, насколько мне известно, так как это не мой участок, могу сказать это с уверенностью, что прокурор области подготовлены и нанесены соответствующие иски о признании незаконного выделения этих земель. Это делается параллельно с расследованием уголовных производств. Волные производства, которые были зарегистрированы, они расследуются, и по ним проводится весь спектр оперативно следственных мероприятий, которые необходимы. Спасибо, хорошо. Добрый день, ребятки, на легких логического почему-то. Вы рассказывали про резонансные дела. Одно из таких резонансных дел была ситуация с Буречанским национальным народным баром. Так вот, там в Туречанском районе большое количество уголовных дел, которые подвешены в воздухе уже более двух лет, в том числе и прокуратура они не реагирует. Но в тот же момент, когда элит, ну, представители элитного хозяйства подали в прокуратуру на национальный парк, проверка прокуратуры приехала буквально на следующий день. Вот, мне попал в руки один документ, а именно докладная записка одного из специалистов, участвовавшего в проверке прокуратуры, от 17 июня. И в ней написано, для ликвидации национального природного парка специалисты рекомендуют подать иск от Куричанской районной администрации или Каменского сельского совета, первое, второе, представителям Харьковской Веса строительной экспедиции подготовить высновок что до недативности створена на этой территории национального природного парка. И, ну, это, в общем-то, первый вопрос: комментировать эту ситуацию. Ну и второй, поскольку мы видим, что прокуратура в общем работает так же, как раньше, и экологическая общественность в Украине решила ну, встроиться в эту схему. И поэтому мы проводим такую акцию на данный момент с сбором денег публики прокурора. Сколько нужно? дать взятки в прокуратуру, чтобы прокуратура наконец-то начала решать интересы народа Украины, а не элитных законодательствах. Спасибо большое. По Пожалуйста. вопросу парков, ответить в настоящее время не могу, потому что не есть направление, это моими функциональными обязанностями, но давайте подготовимся, разберемся и ответим. А проверку, которую проводили, писали заявление, это вы говорите о районной прокуратуре? Да, да. Ну, безусловно, сейчас я уже МИД уже помечаю. Это... Уже вот, да. не, есть, не есть, скажем, у меня э, в надзоре и на слуху э, наличие какой-то крепкой проблемы сейчас там. Мы ее озвучили, спасибо, но разберемся. Но репетация национального это общенациональная проблема. Да, я, я слышал, понимаю. Но... Да, пожалуйста. Во-первых, уточнение по делу по обвинительному маску по руководительскому бородскому бою. Вы говорили, что его планируется направить в суд. Вы можете начинить когда? В ближайшие часы мы планируем направить в суд. Думаю, что все будет липень, Я поняла. Теперь, собственно, вопросы. Вопрос первый касается массовой драки, которая произошла на студенческом городке на токаро то, пожалуйста, появились ли все-таки какие-то подозревания по этому делу? Если да, то, то сколько и какие меры сечения то Почему до сих пор нет? И сюда же вопрос, связывается с этим взрыв, который вчера произошел ночью возле общежития в студенческом городе на Алексеевке с этой массовой да, Это Спасибо. вопросы ко мне, наверное. Да. Первое, что касается, начнем с второго вопроса, что касается взрыва, пока никакого отношения к э, тем хулиганским действиям по ножовщине и покушению на убийство, которые были э, и связаны, скажем так, э, связаны с никакой. М -м -м, пользуясь случаем, хорошо, что вы подняли этот э, вопрос по взрыву, по последнему. М -м -м, хочу обратиться и с просьбой, и озвучить такой момент. Вот, э, вы знаете, что органы внутренних дел, СБУ, прокуратура, в принципе, молниеносно обязаны реагировать на каждое сообщение о взрыве выезжается ли там дальнейшее развращение э, описи регистрации расследования соответствующих происшествий вот в ночь когда это случилось 1 июля да, в социальных сетях пошли сообщения о совершении там 5 потом шести взрывах и всего остальное по сути можно сказать что взрыв был единственный по улице Тноградской. Других взрывов не было, но вместе с тем, подхватив эти данные о том, что 5 или 6 взрывов, но ну, для города понятно, с одной стороны это, это правильно, потому что люди внимательно друг другу передают, делятся и в принципе это хорошо, другому единственная просьба, что если есть конкретные данные, хотя бы район или ориентир, где эти взрывы происходят, то чтобы соответствующий распространитель данной информации где-то параллельно нашел несколько минут и сообщил об этом на 102 или удобный любой телефон и или ну, на я не могли, не могли дозвониться или на горячую линию да, это раз во а сколько примерно взрыв, <связыв> взрыв произошел взрыв у нас произошел в два часа четыре минуты это поступило первое сообщение в дежинский райотдел, Это регистрация. а первые сообщения в соцсетях появились двадцать три что да говорят что было два сообщения два Вызова один поступил около часа ночи, второй, в Ну, я могу сказать, что касается регистрации официальной, то, что есть на бумаге, есть зарегистрирован звонок. Звонок у нас в 2.04, а взрыве в час 30. Поэтому, ну, вот, чтобы была конкретика и ясность, и понятно. Так? Что касается... Еще... Что, что? И вы же еще не закончили. Да, я не закончил, это правда. Значит, что касается... Раскрытие преступления связанных на Атакару ярше Могу вам сказать, что там проведена достаточно работа и проводится. Было бы неправильным сказать о том, что на сегодняшний день мы расследуем, проводим мероприятия и вот скоро там что-то будет известно. Могу сказать, что в частности мы на сегодняшний день уже понимаем, кто может иметь отношение. собираем определенное количество доказательств для того, чтобы э, говорить с конкретикой, что есть соответствующие люди, для кого у нас есть основания предъявлять подозрения. На ваш вопрос э, по поводу где же люди, да, о которых там говорилось, что... Задерживали? Да, этот вопрос нужно адресовать э, источнику этой информации э, и у него, э, у этого источника поинтересоваться, потому что официально в рамках данного криминального производства люди не и подозрения не предъявлялись. И Вы сказали, что у Вас уже есть информация о том, кто может стоять за этой дракой. Вы можете обозначить, где, какая это организация, какая была причина, это была ненависть определенным людям, людям с определенным цветом кожи? то есть Что это? Ну, знаете, дайте немного времени, мы конкретику скажем. Любое сейчас пояснение и предположение или Общие фразы, высказанные с моей стороны, будут проявлением непрофессионализма, это неправильно. Придя мне подозрения, скажем об этом после того, сделаем все уточнение. И Просто. еще у меня один Сейчас. вопрос по мусорной иллюстрации. Дела, так называемые, мусорная иллюстрация, когда засовывали в мусорных депутатов городского совета различных. А как выглядятся здесь расследования, там я знаю, что было и обращение депутата по поводу бездействия милиции, и были обращения активистов, которые говорили, что их не пускали в мусор. Здесь прогресс, есть, есть Значит, по данному вопросу тоже сделаем уточнение Вити и ответим на этом. Да, скажите, пожалуйста, я вернусь к теме вот этой ну, массовой драки, да? Скажите, пожалуйста, все-таки уточните, точнее, вообще, задерживали ли пять человек, или были ли подозрения, потому что есть информация от определенных, скажем, кругов, которые считают, что этих пяти человек вообще не было. Ну, могу вам сказать о том, что на сегодняшний день по делу допрошено 207, прошу прощения, 706 свидетелей, уже, наверное, больше, 706 свидетелей, да. Но официально, чтобы кто-то кого-то задерживал, предъявлял подозрения, и были конкретные лица, которые бы в органы судебного расследования доставлялись как лица подозреваемые и причастны к совершенствовольству, их не было. То есть, получается, сказали про эти пяти ради успокоения, да, получается? Не буду комментировать информацию, которая исходила не от органов прокурора. И, и скажите, еще такой вопрос, опять же, э, э, э, ну, скажем так, э, люди, которые э, э, болеют за вот эту ситуацию, они говорят, ну вот ситуация такая, метро, камеры, возле сельпо камеры возле ресторана камеры и там на протяжении вот этого всего пути тоже камеры да, какая-то информация собирается или зафиксированы ли какие-то лица ну то есть это люди возмущает Спасибо. вы сейчас назвали в принципе первоочередные следственные мероприятия которые были проведены не упущены если пожалуйста Слава Владимирович, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вот по фирмам, о которых вы говорили, связанным с геннами жилья, конвертационные центры работали в юрисдикции Западной налоговой или это фирмы, которые разбросаны по разным уровням города? И какая ситуация с персонажем по фамилии Никонов, которого с членами, которые ну, на этих Касательно регистрации предприятий, по которому ушли в суд, обвинительные акты и еще находятся и расследуются, это уточним, потому что регистрация юридических адресов явно так. Что касается Никонова, и не только Никонова, а и иных, скажем, лиц, которые занимаются или занимались минимизацией и продолжают заниматься, планируют заниматься, то соответствующая работа, ну, скажем, проводится и будет свой результат. Это что значит соответствующая работа? Это значит, расследуются криминальные производства, которые порегистрировали, по обналичиванию, минимизации и уклонению от уплаты налогов, которые проводились на территории области, с помощью специально подготовленных предприятий для этого и создания эффективных структур. А сам не задержан? Этот вопрос тоже уточним, потому что... Спасибо. Добрый день, я представитель, меня зовут Дмитрий Санвай, я коммуникационный подъем на клубе в городе Хаке. У меня возникает такой закономерный вопрос. Вы затронули момент борьбы с сепаратизмом и проявлением. У меня есть очень большой интерес, какая работа проводится в отношении организации съезды, которые Криминальная... нет Криминальное производство по данному поводу длительное время расследовалось и, насколько мне известно, находится в Центральном аппарате, Генеральной да. прокуратуре Украины. На да. каком этапе вы можете что-то сказать? Как я, это я, я не, не готов. А ну, организатор, этому. насколько я понимаю, сейчас продолжает баллотироваться? А, вот еще раз повторюсь, по первым лицам и... По организаторам, по основным, скажем так, политическим фигурам, которых занимали ДУРС, да, расследуют в центральном аппарате. Я не могу их комментировать, не знаю того. Хорошо, там. у меня еще один вопрос, главный да, вопрос. Да, да, да, да. Мне интересно, какая работа проводится непосредственно по Харькову и Харьковской области в отношении крышевальщиков, всевозможных наливаях, наркоточек, игровых автоматах среди представителей правоохранительных органов. Я сейчас сознательно говорю да, в да. чертах, не называю ни имен, ни фамилии, ни конкретных мест, но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Да. Могу отвечать, в первую очередь, за органы прокуратуры, можем сделать это начнение, что сделано в 2015 году непосредственно процессуальными руководителями и непосредственно сотрудниками прокуратуры, которые... Лично выезжают, выявляют в салон и вызывают туда уже оперативные группы и занимаются регистрацией соответствующих криминальных производств. Что по работе наливаек и всего остального, думаю, что этот вопрос будет более точен и ясен и для органов внутренних дел. Это последственность, скажем так, их Карты. В любом случае, я хотел бы спросить у вас, какую рекомендацию вы можете мне дать, что я должен делать и каким образом поступать. Не так давно, если вы в курсе, наши ребята накрыли одну из оптовых наркоточек, где я находился непосредственно на мак. Значит, представители правоохранительных органов, насколько я понимаю, на тот момент отказывались заниматься этим моментом, мотивировались тем, что это кондитерский мак. Я могу привести сюда человека, который на камеру из этого кондитерского мака может спокойно прийти советую ну, Совет он один и единственный. Вот в данных случаях, и во всех аналогичных, я обращаюсь, пользуясь вашим вопросом ко всем средствам массовой информации, Увидели игровой салон, звонок на нашу э, линию горячую. Не выехали правоохранители, не приехала группа, звонок на нашу горячую линию, в том числе и ВВП, орган внутренних дел и сами уровни внутренних дел, потому что ну, факт, который вы мне говорите, он, в принципе, мне неизвестен. Но если это так, о чем вы говорите, ну, то так... Извините, если вы говорите, бывает, да, да. а, это а, а, вы, вы, вы, да. – Могли Да, конечно, да. да, да. никто не знает. – да. Это наш, наш телефон. – Спасибо. Пока вы идете, да. идете прошу вас. Да. – Спасибо. – Есть ещё один один вопрос о заменовании. Какие заклады бывают в своём Может, вы уже разношли и Вы знаете... Что касается этих звонков, все понимают, что каждый звонок, в принципе, это работа всех соответствующих органов, выезды, перепроверка, эвакуация людей, кропотливая работа взрывотехников и всех остальных служб. Некоторые говорят о том, что, в принципе, все эти звонки, по мнению некоторых, что они все четные, это все, вот эта работа, которая проводится, она проводится зря. Но давайте вспомним недавно заминирование площади, где была найдена граната, что, поэтому эта работа будет производиться в любом случае, на каждый выпуск такой на каждый звонок будет реагировать. Инициаторы и звонари, так называемые, в большей степени это люди, находящиеся на территории, так званая ДНР и в этом, ну, понятно это делается для э, не совсем и хороших и целей стабилизации да и работы в наших промышленных. То значит в этом году на память я вам не скажу что в прошлом году несколько человек мы задерживали. По Если нужны конкретные приговоры то опять обращаемся мы дадим соответствующие. Обвинительные акты однозначно ушли в суд. Ни один звонарь такой позвонил, отшутился и остался сидеть дома и остался безнаказанным. Приговор Реальные приговоры с реальными нерами наказаниями, да. Да, уточнение, критерию Дубовик, да, поэтому больше больше то, что у нас Оплатики. осталось. Есть. На какой стадии сейчас находится отследование на получения правомерной выдачи а, с местительным директором департамента Коммуникации и связи совета, в отношении которого в сезон, мы его отпустили, в просто яркий пример, что когда в Совете вручали подвески и вручало его имя, он убежал оттуда. То есть человек может убежать и не пешит, но он находится отпущен. На спасибо. Если вы знаете и помните, то позиция нам была едина, люди задерживались, обращались к соответствующему представлению суд в есть выписан в уголовно операционном кодексе вариант изменения меры пресечения внесения соответствующего залога. И это по поводу того, почему он сидит в зале или не сидит, или не находится в СИЗО. Вот. Второй момент. Криминальное производство в этом месяце и в следующем пойдет в суд с той же квалификацией, абсолютно с теми же инкриминированными обстоятельствами, которые были на момент содержания указанных лиц. Планируется ли изменить меры пресечения? Но я яркий пример, что когда вручали повестки, его фамилия прозвучала, он убежал. То есть это человек, который показывает явно то, что он может убежать и завтра, если узнает, что он... Вручение повестки никак не связано с криминальным производством. И основание для изменения меры пресечения, если лицо, которому изменено мера пресечения на более мягкую, нарушает условия Ну, То есть это не, скажем, вопрос, убежал или убежал, вручение повестки сессионного зала, вопрос о том, что если он перестанет являться в судебного следствия или э, будет нарушать те требования, которые прописаны к нему в соответствующем постановлении при изменении меропресечения. А в отношении второго человека, mm -hmm. начальника дела, должен следует... Вся квалификация, все, э, что было изначально, все сохранится до сегодняшнего дня и в такой же категории обвинительный акт, мы планируем направить суд. Скорее всего, этом да. есть. Спасибо. Если вернуться вот к вчерашнему взрыву, уточнить, пожалуйста, есть ли даже информация, что это было за взрывное устройство, можно ли говорить о том, что это самодельное взрывное устройство? Могу сказать, да, могу подробности сказать, что у нас есть по результатам осмотра места происшествия воронка диаметром 60 см и глубиной 30 см. По результатам взрыва у нас пошкодженные окна общежития, естественно, с места там изъяты образцы грунта, иные предметы, которые могут нести на себе информацию о следах взрывного устройства и всего остального. Никаких подробностей пока сообщить не могу. То есть ты можешь говорить о том, это самодельное взрывное устройство или профессиональное? Нет, это данных будущем, сейчас нету. Данных сейчас у меня их нету. Скорее всего, это безоболочное. Иных уточнений вот, будет после проведения исследований. Mm -hmm. И э, по поводу начальника э, госземагентства, начальника управления госземагентства, который был задержан, взят это стражи, но у него была определена мера посещения, как у всех, с возможностью нанесения слога в 500 тысяч гривен, скажите, пожалуйста, он унес эти деньги или он все-таки в СИЗО находится? Мы вам додатково додам информацию. На данный сейчас это справа расследуется, но дякай за питание, мы дадим эту информацию. Здесь можем по этому делу информацию дать в той части, что после избрания залога, если я не ошибаюсь, в 500 тысяч, мы писали апелляционную жалобу на увеличение размера залога. Вот это было. А внес ли данное лицо залог в настоящее время или нет, отточним и сообщим. Спасибо. Да, Дмитрий Маслович короткий вопрос интересует ситуация в судах. Скажите, пожалуйста, какое количество на сегодняшний день, что мы знаем, что подаются все эти обыновательные выставки, процессы, потом есть подозрение, что он там по каким-то причинам рассыпается, останавливается, блокируется. Вот за ваш период работы. Есть ли уже конкретные успехи в отношении реальных обвинительных приговоров по чиновникам любого ранга, За весь период этой деятельности, конкретные фамилии, конкретные переговоры. И то же самое ощущение. Если успехи по возврату каких-либо средств, если можно назвать суммы, которые за этот период уже возвращены в бюджет государства. При любых формах. По служебным лицам сейчас э, ответит Олег Владимирович, могу сказать, что по волонным производствам, актуальным, те, которые заканчивались и касались массовых беспорядков в захватах административных зданий, то у нас на сегодняшний день есть результаты в виде. Назначение наказания двум лицам в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Это по тем производствам, которые заканчивались у нас по делам на А что касается послужебных преступлений, то, то коллеги... Дякую вам за запитание. На сегодняшний день те новости, которые направлены до суду и еще разглядываются в ходе расследования там, где было и Истудована шкода и вирванные кошты, которые были выложены в ходе обшивки, мы, конечно, обовязково вертаемся э, до суду, накладываем суд, накладываем на эти кошти, и э, в ходе до суд судового разрешения эти кошты будут для конфискации. А э, какие выроки будут постановлены, мы, конечно, уверены, что они будут обвинувальны выроки и э, будем ориентироваться до суд для реальной меры покарания на максимальный термин, который платил законом. Вопросы а что, что стоит ее справ, справа, вы обратитесь, я вам дополнительно там да, последний, да? да, последний вопрос. А, вчера была информация в гент что задержан еще очень неизвестный 100 тысяч один из сотрудников прокуратуры района Акайта. Вот скажите, пожалуйста, что с ним сейчас? Он отстранен, отзанимает на должности, он уволен вообще. Любой на каком память. он свете? Если можно, хотя бы разве нет? Если можно, по данному поводу обращаемся в пресс-службу. Это полностью компетенция Генеральной прокуратуры Украины. Отдельная инспекция, которая занимается всеми этими вопросами. Во-первых, человеку еще не избрана меропресечения, как мы все читали на сайте Генеральной прокуратуры Украины, ему оголошенную подозру. Соответственно, для устранения любого давления на это дело, любых каких-то моментов связи, Прокуратура Харьковской области к расследованию этого дела не имеет никакого отношения. Этим делом занимается только инспекция Генеральной прокуратуры Украины. Может быть принято решение о отстранении его На данный момент такие документы прокуратуры области не поступали. Если они поступят, конечно же, они будут выполнены отделом Харькова. Если можно, узнать здесь скажите, телефон горячий Да, телефон горячий. Назвать телефоны тех, кому я должна заняться. 057 732 56 81. Медленно. 057 732 56 81. Если этот номер не отвечает? Отвечаю всегда я. Свой телефон я уже озвучивала. Если вдруг кто-то где-то не срабатывает за любую взаимосвязь с общественностью и с журналистами, любую информационную работу отвечаю я. Телефоны есть, на Фейсбуке есть, на сообщения личные я отвечаю. То есть, даже если вы не у меня там, в друзьях, вы не в моих группах, там, я всегда готова к общению. Я работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это правда, это правда. От, от нас были вопросы, которые вы сказали, что наши я... сказали, что будут уточнения. Давайте назовем день, когда вы на эти вопросы ответите всем, кто присутствует. Я что постараюсь ответить. ответить до конца дня. Если нет, то я попрошу еще завтрашний день. То есть мы можем вот пригласить ну, вас, четверг, мы можем а, Может быть, а как вы хотите? Я могу индивидуально отвечать. Мы же не будем собираться... Я операция. могу на Фейсбуке выдавать да. людям информацию. Я могу вашему кризисному центру Хорошо. предоставить информацию, а вы ее будете распространять как удобно, любой формат. Да, мы сделаем рассылку. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое.